Для московских водителей середина лета — любимое время. Многие разъезжаются в отпуска, и дороги относительно разгружены. А вот за городом ситуация обратная — тут регулярно возникают многочасовые пробки из тех, кто решил выбраться из мегаполиса на выходных. Еще сложнее ситуацию делает транзитный грузовой транспорт. На западе Москвы решением этой проблемы стал платный участок трассы М1 «Беларусь». Он начинается на 33-м и заканчивается на 66-м километре Минского шоссе. Самкада на него можно попасть напрямую по тому же шоссе или через платный северный обход Одинцова. Второй вариант может оказаться особенно удачным, например, в пятницу вечером. Благодаря платному участку удалось развести поток коммерческого грузового транспорта и многочисленных дачников, большинство которых движутся по бесплатной дороге сбоку от основного шоссе, где расположены съезды к загородным поселкам и СНТ. А остальной транспорт отправляется по магистральному участку, где разрешена скорость 110 км в час. Оплачивать проезд по М1 можно и наличными деньгами, и банковской карты. Но самый удобный способ — это транспондер t -PASS. Его правильная установка — это залог быстрого проезда через пункт взимания платы. В легковых машинах транспондер устанавливается за зеркалом заднего вида. На грузовых — в нижней части ветрового стекла за стеклоочистителями. Самое очевидное достоинство транспондера — удобство. Не нужно открывать окно, не нужно даже останавливаться перед шлагбаумом. Вы проезжаете по специальной выделенной полосе для владельцев таких устройств. Плата снимается с вашего счета автоматически. Лицевой счет транспондера рекомендуем пополнить заранее, корректно установить устройство в салоне автомобиля и при подъезде к пункту взимания платы выбрать нужную полосу с зеленым знаком транспондера. Это необходимо сделать, чтобы избежать ситуации, когда водителю приходится сдавать назад, провоцируя заторы. Тем, кто ездит одним и тем же маршрутом регулярно и оплачивает проезд с помощью транспондера T-Pass, имеет смысл обзавестись выгодным абонементом. На участке дороги М1 Беларусь он позволяет сэкономить до 40% от базового тарифа. При этом срок его действия — до 90 дней, и рассчитан он может быть на разное количество поездок — от 15 до 50. Приобрести абонемент можно в личном кабинете мобильного приложения «Автодор», которое доступно на платформах Android и iOS. Мобильное приложение станет незаменимым помощником в пути. Рассчитать стоимость проезда и в режиме реального времени контролировать расходы на проезд, настроить уведомления после каждого списания, оперативно пополнять счет устройства, подключить за баллы по программе лояльности скидку до 15%, все это и другие полезные сервисы доступны в несколько кликов на смартфоне.